Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сейчас я делаю много видео, потому что есть необходимость о многом рассказать. Очень много задают вопросов, чтобы каждый раз не писать и не отвечать. Достаточно будет поставить видео, в котором мы с вами разберем самые жизненно важные вопросы. Считаю, что ныне тема, которую я сейчас хочу разбирать, действительно очень важна. Очень много, очень много мифов, реальностей нереальных каких-то выводов по этому поводу, поэтому давайте разберемся. А разбираться мы будем по поводу повышения температуры тела. Повышенная температура тела. Часто задают вопрос, чем сбивать температуру тела повышенную, нужно ли это сбивать, вот у нас никак не сбивается повышенная температура тела и так далее. Значит, Давайте начнем с того, что в нашем организме, наш организм – это умная система, это как та же самая компьютерная система который предусмотрен еще и за... механизм защиты. Вы сами знаете, что если у любой системы, у того же государства, у того же дома нет системы защиты, то оно очень быстро пойдет под натиском и под напором противников и кого угодно. Здесь то же самое. Наш организм умная система, которая обладает хорошим иммунной... наличием иммунной системы. Иммунная система – это та же самая security, которая стоит на страже наших органов и систем, и которая не допускает внедрения, либо наоборот, слишком сильного оборзения каких-нибудь микробов. Вы сами прекрасно знаете, что в нашем организме в нормальном состоянии есть большое количество микробов, которые обеспечивают среду, PH, pH среды в которые обитают и в которой функционируют определенные органы. Допустим, если pH среды закисляется, то, допустим, нормальное существование данного органа в этой системе невозможно. Либо наоборот, если организм защелачивается, то же самое. То есть здесь идет поддержание нормального внутреннего баланса организма и внутренних органов, поддержа... а это поддержание работы органовой системы. Иммунная система обеспечивает ответный удар сразу же, как только внедрилась инфекция. У людей, допустим, вот у меня, у меня хорошо уже отработана иммунная система. Я уже давно перешла на иммуномодуляторы, я давно отказалась от антибиотиков, кроме одного, и то я принимаю его в крайних случаях, Вот я знаю именно когда, но с иммуномодуляторами. Вот я дав... но ну, в принципе от антибиотиков, тем более четвертого пятого поколения, я уже давно отказалась. И в общем-то люди понимающие, разбирающиеся и не потерявшие головы в этом бурном мире в этой информационной войне, они разобрались в том, что температура тела, в общем-то, является защитным приспособительным механизмом, который защищает вас от внедрения инфекции. Если на первых порах у вас вдруг резко повысилась температура, тридцать, что температура, защитная если она поднимается, она поднимается сразу до показателя 39,5. Почему? Выше 39 градусов погибают все патологические микроорганизмы, которые не нужны в наших органах и системах, которые для нас являются патогенными. Все патогенные микроорганизмы погибают. Поэтому на этом основании, когда еще французы и так далее все эти европейские народы погибали в свои, собственно говоря, чума и холера, почему свирепствуют? Потому что люди не знали такого понятия, как баня, они не мылись а на, на Руси уже были известны бани, и на Руси люди парились, допустим, воины после длительных походов, допустим, после длительных переходов обязательно устраивали баню. Там они пропаривались. Я долго тоже не понимала, почему нужно пропариваться. Они просто искусственно поднимали температуру тела выше 39 градусов. И, естественно, при такой температуре разогретого организма не выживал ни один патогенный микрор. Почему и говорят, что из бани выходишь, как заново родившись? По одной простой причине, потому что погибают патогенные микробы и остаются только. На этих же принципах основана сауна, но сауна это сухое тепло. Наша баня, это помимо сухого тепла, это еще допустим эфирные масла, или у нас парились с какими-то настоями, с травами. Вот это было уже, это было действительно уже лечебное мероприятие, оздоравливающие лечебные мероприятия. Поэтому теперь я вам уже показала, что температура тела – это очень важный фактор, который, во-первых, он показывает о том, что организм заболел. И если температура держится, он показывает на то, что значит, в организме не побежден, в организме патогенный микроб не побежден. То есть организм абсолютно без разницы, особо опасна эта инфекция, либо какие-то простудные, вирусные инфекции. Поэтому... У нас Поэтому организм сигнализирует нам повышением температуры. В принципе, один из пяти признаков воспаления – это наличие повышения температуры вместе внедрения, вместе внедрения патогенной инфекции. Но если патогенная инфекция внедряется воздушно-капельным путем, как все наши простудные, простудные заболевания, вирусные заболевания – то повышается полностью общая защитная э, сила организма, просто повышается общая температура тела человека. Ну, как мы хрипуем, просто грипп, допустим, вирус гриппа, начинается с чего? Внедряется вирус и вызывает очень резкое повышение температуры, э, держится 90, 39,5. Вот. Выше 39 погибают все микроорганизмы. Э, я давно заметила, что, э, как, когда я была маленькая, моя мама, хоть она и заканчивала лечебное учреждение, но она... Не сбивала мне сразу температуру. Она где-то день держала меня с температурой. Вот она меня поила, горячее питье чай, там молоко горячее, покормила, все. Но температура она мне не сбивала. Такие, такие, как аспирины всякие, снижающие температуру смеси, элитические смеси, она мне ничего не давала этого. И через день у меня, правда, через день падала. Если, конечно, день, второй день держалась температура, она держала второй день, если уже на второй день она не падала, то тогда уже начинала уже противовоспалительное лечение. Там уже давала антибиотик, но уже на фоне того, что организм два дня борется, антибиотик действовал быстро, и я до сих пор помню, что никакими особо тяжелыми такими состояниями я не страдала. Я еще тогда удивлялась, потому что я-то по стопам мамы пошла, я закончила институт. И нам в институте твердили, что температуру надо обязательно сбивать, и это очень плохо, это очень ненормально. И сейчас я понимаю, что наша синтетическая медицина просто вредит людям, вот, потому что это самое настоящее вредительство не объяснять человеку, что его резервная, его резервная система его организму может, может бороться со, всеми, со всей инфекцией совершенно без какой бы то ни было необходимости вводить какие-то противовоспалительные, тем более антибиотики. Но у нас сейчас огромный, на огромный поток поставлено производство синтетических антибиотиков. Вот эти антибиотики, я сейчас помню, как вот цефтриоксон, хороший антибиотик был, всё, но все же надо, надо употреблять с умом. И когда-то очень давно, когда я ну, болела уже здесь, я уже, уже как бы уже, это, ну, года три, может быть, было, но крепко я заболела, здорово, температура не снижается, надо что-то делать. А, я помню, даже не могла разобраться, чем я заболела. вот что Диагноз не могла себе поставить, муж, естественно, не медик, и все, мы вызывали врача, и она назначила цифтериаксон. По одному миллилитру, по одному кубику, два раза в день. Я вколола один кубик у меня отключилось обоняние, у меня отключилось осязание, у меня отключилась тактильная чувствительность, я перестала чувствовать языком вообще, чтобы это ни было, не имела все. И вот так я пробыла в день, день, только к вечеру вернулась чувствительность, вернулось все, что должно было вернуться, все, что пора, было поражено. Вот вы представляете, если вот такие антибиотики, а его надо уколоть два раза, вы представляете, это лошадиная доза. Но я так отреагировала, потому что я уже больше 10 лет лечусь бадами, и поэтому для меня в общем-то, у меня организм, он уже настроен на натуральные препараты, то есть он не зашлакован, он нормально быстро реагирует на шлак. Потому что синтетические антибиотики организм воспринимает как шлак и начинает их выводить сразу же, поэтому блокируют все рецепторы, все это блокируется и выводится. Вот, так что принимать, конечно, антибиотики или не принимать антибиотики, это решать вам. Это дело личное. Наша официальная медицина, она зарабатывает на вас бешеные бабки. Поэтому, если вы хотите быть подобными, подопытными крысами и мышами, пожалуйста, будьте. Тем более, если вы хотите. И еще, моя мама, допустим, никогда мне не давала вот эти вот смеси от кашля. Она всегда лечила причину, инфекцию. Потому что эти смеси от кашля, они стоят бешеные деньги, а толку от них абсолютно никакого. Если вы поставили диагноз, нашли причину и провели правильное противовоспалительное лечение, то кашель у вас уйдет автоматически. А вот я как смотрю, говорю, детей кормят этими смесями, покупают эти все, все эти вот, и кормят их этими сиропами, пьют, пьют эти дети. И толку совершенно без. Он ходит, месяц он кашляет, и месяц они покупают эти сиропы. Но в принципе нашей аптеке так и надо. Вот такие, собственно, больные нашим аптекам и нужны. Поэтому вы поняли, что температуру сбивать ни в коем случае нельзя. Если вы сбиваете температуру ацетилсалициловой кислотой, запомните, что после того, как пройдет действие препарата, температура поднимется еще выше. Почему? Потому что ацетилсалициловую кислоту организм рассматривает как шлак, как внедрение дополнительной гадости, которую нужно инактивировать и выводить. Поэтому температура повышается еще больше. Я как-то даже на себе провела эксперименты, действительно так и было. Вот, температура поднялась еще выше. У меня есть иммуномодуляторы. Кстати, иммуном, хорошим иммуномодулятором, который стимулирует функции организма, является витамин С. Только не тот, не тот огрызок, который продают нам в виде аскорбиновой кислоты в наших тех же да, знаменитых аптеках, а витамин С, который продается в БАДах. Вот, допустим, я чисто случайно тогда купила, помню, 4, 4 кейса БАДов детских и как-то поняла, что я их не продам, и сразу начала пить этот БАД. Почему-то чисто интуитивно. С тех пор этот БАД у меня есть постоянно. Я его заказываю уже много лет, больше 10 лет я его заказываю. Он у меня есть сейчас, он мне не нужен, потому что я пью сейчас совершенно другую, очень хорошую вещь. Вот. Но у меня стоит этот, этот иммуномодулятор, он у меня как необходимая часть того, что должно быть. Хотя, в принципе, я открыла для себя сейчас очень много хороших вещей, в то же время и план. Вот. И планом я обрабатываю, допустим, нос. Как только я зачихала, я чувствую, что у меня нос потек, я тут же сразу планом обработала. Это все подействовало, инфек инфекцию подействовало, и от моей простуды остались рожки до ножки. Вот, поэтому, если, конечно, вас устраивает болеть, если вас устраивает пить все эти смеси, которые снижают температуру, конечно, пейте. Но мнение врача-профессионала и стоматолога тоже, стоматологи тоже связаны очень часто, переостит, там Не сопровождаются, особенно некоторые дети, нормально, а очень реактивны и дают хорошую высокую температуру. Но если, конечно, раздуло щеку, и тем, тем более ребенок пришел с температурой капли, тут однозначно надо лечить. Но надо лечить, просто надо удалять, надо удалять зуб причины, надо разрезать, дать отток и, естественно, выпить иммуномодулятор, потому что соверш... здесь совершенно будет не нужен никакой антибиотик. Потому что вместе с антибиотиками надо давать десенсибилизирующие средства. А сейчас такие десенсибилизирующие средства, это значит противотечные средства, что они сами могут стать причиной повышения температуры. Вот, поэтому сейчас все это дело назначать очень опасно, тем более учтите сейчас, что наши, в наши аптеки сейчас попадает очень много импортных лекарств, которые в общем-то не сертифицированы у себя на родине, потому что на это требуется очень много времени, вводить их требуется очень много времени, а капиталистам нужна прибыль и прибыль любой ценой, как я сейчас вот уже поняла, потому что я вижу это на фоне, на свете сетевого маркетинга. К сожалению, сетевой маркетинг это далеко не хорошая система работы и продажи, это просто система манипулирования одних людей другими и все больше ничего. Вот, поэтому я, я бы сказала, что надо все-таки аккуратнее относиться к, относиться к тому, что вы принимаете какие-то антибиотики. Когда антибиотик действительно бывает нужен, он нужен. Я еще сделаю по поводу того антибиотика, который я очень люблю, который тоже у меня есть постоянно. Ну, просто пока я не нашла замены, я уже знаю, когда я его применяю. Вот у меня котика я подобрала, тоже действительно болел болела. я просто вижу, что вот не помогает, что здесь, пока мы будем ждать результата, то вот этот антибиотик даст результат очень быстро. Действительно, три дня, три применения, и все, у нас, проблем, у нас проблема ушла. Вот. Но это, вы поймите, что я врач, я делаю грамотно, и антибиотики я даю в супер минимальных дозах, и то самое, как только пошел эффект, мы тут же переходим на иммуномодулятора. Вот то же самое и Цефтриаксон, когда мне кололи, как-то было дело, тоже муж болел очень сильно, и я делала так, чтобы дви, двинуть инфекцию, я колола одну треть, одну треть ампул вот этого одного кубика. Одного, одного грамма, одну треть одного грамма вот этого цефтриаксона один день. И на следующий день мы тут же переходили на вот этот легкий антибиотик. Но у него как-то вот по-другому у него не получалось. Настолько, была вот, настолько вот был организм зашлакован, что он просто не реагировал. И я параллельно с этими антибиотиками я поняла, что раз не реагирует, надо давать антибиотики, но параллельно и проводить детоксикацию организма. Поэтому детоксикация организма – это очень важно. Что такое детоксикация организма? Это приучение организма к натуральным средствам, потому что организм воспринимает все любые синтетические средства, средство, которое не может расщепить ДНК и РНК в клетках, оно выводит их обратно в кровоток и выводит через почки и через кишечник. На этом основана итог, когда к нам из-за границы, из -за Капстран пошли вот эти корма для животных, мне просто страшно об этом говорить, но я сделаю по поводу этого видео и очень к страшным результатам это приводит и просто, ну тут дело, ребенка-то ты не выкинешь, правильно? А животное можно взять и просто выкинуть, либо привязать цепью сзади, и пусть оно там подыхает, потому что в капстранах там какая-то уголовная ответственность существует за жестокое образование, у нас она тоже есть, но я вот сколько сейчас смотрю, у нас даже соседи издеваются над своими животными, вот, и все нормально, все хорошо, потому что с у них все чики, шуры-муры, терки есть. Вот, поэтому там только дубины по голове, больше никак не получается, бедные животные, мне очень жаль. Вот, поэтому э, температуру, температуру не надо сбивать. Если температура есть, это очень хороший показатель. И еще очень плохой показатель температуры, если у вас температура поднимается в 37 градусов, 37, 37,5. Это очень плохо. Это говорит о том, что иммунная система у вас очень снижена, она не работает, она не делает того, что она должна делать, и иммунную систему надо срочно стимулировать. У меня вот такое дело было, тоже вот я из своих, вот помню, я ходила с цеплями даже в 50 градусов жары, вот было такое. И потом чисто случайно, когда у меня нашли гайморит с одной стороны, и была хорошая лор врач. Значит, она мне проколола и проколола, и оставила там антисептик. На следующий день я пришла, она опять сделала прокол, откачала антисептик, все, больше я не болела. И она мне предложила, говорю, давай с другой стороны. Я говорю, Вы знаете, вообще здесь ни разу не беспокоила. Мы ни рентген не делали ничего. Она тут же сделала обезболивание, сделала прокол и оставила, закачала туда антисептик хороший, наш, обычный, российский. Я, я небольшой приверженец иностранных этих самых препаратов, Наш российский антибиотик, вернее, антисептик, закачала туда. И на следующий день, когда мы стали откачивать оттуда, мы оттуда откачали такую страшную зелень. Это значит гнойное воспаление. Вы представляете, у меня все вот это время было гнойное воспаление в пазухе. Вот, и вот поэтому я и ходила с соплями постоянно, вот, у меня постоянно текли сопли. Откуда что? Ну, сопли и сопли, знаете как, особенно они меня не напрягали. После того, как она мне промыла эту пазуху, меня нос перестал беспокоить абсолютно полностью. Я перешла на иммуномодуляторы, поэтому даже в вирусы гриппа вирус гриппа, я не ношу ни масок, я ничем не мажусь, я ничего не пью, потому что мне достаточно... Если у меня сработал иммунитет, если у меня поднялась температура, я это дело пережидаю, я это все, если нужно, допиваю иммуномодуляторы. И понимаю, что раз сработал мой организм, значит, нужно иммуномодулятор еще какое-то время попить. Потом, после всего того, когда все это пройдет, я еще пропьюсь просто Вот Это, это витами, витамин С. Ну вот Для большего примера мы скажем, что для того, чтобы витамин С сработал в вашем организме как иммуномодулятор, вы должны съесть в день 25 лимонов. Вы сможете съесть в день 25 лимонов? Нет. А в таблетке БАДА? Вы этот витамин С получить можете, и очень даже быстро, очень даже приятно. Рассасывается утром натощак, он очень вкусненький витаминчик, и мне он очень нравится. Вот, и после этого где-то, ну, три дня, где-то неделю. После этого я просто забыла, когда я болела, какие-то, я даже не знаю, когда у нас говорят, что вот прививки идите делайте, у меня даже нос не сопит, у меня даже не льет ничего из носа, даже вот во все эти, потому что я употребляю иммуномодуляторы. Потому что 21 век это... Все-таки мы живем уже в 21 веке, надо переходить на иммуномодуляторы, не заниматься этой глупостью. Когда вы пьете антибиотики какого-то шестого поколения, причем приходят они сюда из это иностранных фирм, и они уже практически не опробированы и вызывают еще, они вызывают очень большое количество осложнений. Вот, которые почему-то осложнение, вы считаете, что это так должно и быть. А вот температура для вас – это проблема. Температура не является никакой проблемой, температуру ни в коем случае не надо сбивать, но плохую температуру 37-37,5 надо стимулировать иммуномодуляторами. Если человек заболел, и у него вот такая температура 37-35, да, к сожалению, тут нужно принимать антибиотики. Но после этого принять меры к восстановлению иммуномодуляторами его иммунной системы. И у вас будет все в порядке. Так что я думаю, что по поводу повышения температуры вы все поняли.